Погнали. Три, два, один, пол. Так, танк в центр, не танк, убегай отсюда. Ладно, понял. Но, блин. Но это... э -э -э -э. Ну, почти. Мы скипнем, мы же скипаем сюда. Ну, понятно. Но Может, сжигаем? сейчас не перебьем. А ч, не 8 что ли в рот? Я понять не могу. Так, поехали, рядов. Так, без БЛа, просто ручками. Так, пока еще здесь засираем. Так, ригер в центр. Ага. Спред. Спред. И остаемся на спреде. Не, не шевелитесь, пока молния не пройдет. Все, можно ходить. Сейчас кольца будет. Смотрим за кольцом. Нам внутрь надо идти. Три, два, один, прыжок. Пры да, а там... ага. Пры Пры а. Выбейте, выбейте. Короче, Если... вас, -э вас не телепортирует, вас несет ко мне, да, получается? Да, ловушку телепортанным... Если вы хуманы, вы можете это, Пры как старые да. добрые. Но ну, так же, как на зимнексе. Надо босса, Надо босса перебить. Надо босса перебить. Все, отменилась эта хуйня. А Гномовская не тянет. Бурстаните у него. Череп, череп, череп. Череп, пожалуйста, быстрее, там еще второй тоже моб. Вот это вот черепа. Эх. Ну! Да, сейчас, да. сейчас переходим, где ромбик. Давайте ранжи уже идите, уже не надо тут тупить стоять. Уходите. С -с -с на край уже вставайте, ребят. Ёп. Кстати, из ловушек надо бопами попробовать подоставать. А вот меня что-то сейчас отпустило. Я не знаю, выбил или выбили, или хуй. а ну окей, там стой. Все нормально, вроде спред, спред стоим. ТБЛ мы не дали, надо бы дать. Не, мы после. Да на Мабах тогда. Да. Ну Давайте, на Мабах. Сейчас за, за кольцами смотрим. Напоминаю, тут двойные прыжки будут. От центра. Идем на край. Выйти из портала, выйти, выйти из него, выйти. Заходим. Из Пред сразу. Надо рык какой ты умер и поэтому мы Да, блин, понятно, короче, что... Герой? На, Геро? жертв... на самом деле жертвовать танком это вполне нормально так. Просто, чтобы трахнуло. И никого туда не притянет. Я думаю, что это просто по смерти начнут притягивать уже все. Типа ты умер. Ну... Оп, лост фаза. Не, ну, не, ну, ну, ну, ну, 15 секунд еще осталось до этого дореза. Ну, нормально. Так, также танк, блядь. Ну, уже расходитесь кому ближе. Сразу? Это... Кольца. Активируются кольца, смотрите. Интересный танк. Я за пока плечую прямо вот. Так, смотрим за кольцами, оно одно, оно одно Отцепим наружу, наружу, наружу, Ходим. ТП Бля, еще одно опускается И тоже ну так это А почему О -о -о -о! меня Блин. А танк нас, конечно, сейчас подвел а, не, а почему меня дергает туда-сюда-то, я не Вот почему Геру надо было в конце <соцентр> дать, реально Я не понимаю, в чем прикол, короче, меня дергает, блядь я, То есть я, я ухожу, а меня дергает обратно